Я скажу пару слов о эволюции хирургического лечения, об истории хирургического лечения меланома кожи. Нам нужно понимать, что история лечения связана с пониманием патогенеза на то время и сейчас с этим связана, и возможностями, которые мы имели, имели хирурги в то время и сейчас. История хирургического лечения меланома начинается с Джона Хантера, который в 1787 году Иссек меланому кожи лица с метастазами в зачервесную область, за челюстные лимфузлы. Как он это сделал? Какая была анестезия? Какой был гемостаз? Это одному Богу известно, но это, в общем, замечательный факт в то время. Тогда меланома не имела названия меланома, непонятно, что удалили, но по описанию это было меланома все-таки. Вот впервые понятие меланоза... Вели вот Рене Лейн, который изобрел светоскоп, и Дюпи Трен, который известен по своей контрактуре, помните, два французских хирурга. Это было описано в, в 1812 году. В 1857 году английский хирург Вильям Норрис опубликовал, обосновал вот работу такой вот на 9 случаях меланомы, обосновал необходимость широкого иссечения. Это был первый хирург, который вот это систематизировал, как бы. А дальше история меланомы связана, вот, начиная с 1898 года, с Гербертом Сноу, который обосновал необходимость лимфодисекции, предложил профилактическую лимфоденэктомию, И на самом деле в этом резон был, потому что если профилактически всем подряд делать лимфоденэктомию, то Среди них будут больные, которым это показано. То есть результаты будут лучше. Поэтому войка в этом была. Но вот на самом деле относительно недавняя тактика хирургического лечения была сформирована в 1907 году доктором Биллием Хендли. И это все применялось практически до 70-х годов прошлого века. То есть лимфодисекция, широкое истечение и кое-что еще. Вот одна из работ того времени, 1939 год, как надо было иссякать меланому. То есть от 3 до 5 сантиметров желательно с фасцией и желательно побольше клетчатки захватить. То есть кожный разрез 5 сантиметров, а клетчатка может быть там до 8 доходить. Вот образец. Наконец, в 1958 году важная веха развития хирургического лечения меланомы – Оскар Грич предложил изолированную химиоперфузию. Ну, не только конечностей, началось именно с этого. И вот видите, вот такая меланома, которая, в принципе, грозила ампутацией здесь. Другого варианта хирургического лечения не было. Но после перфузии вот, удалось вот такие результаты получить. Ну, а сейчас вы знаете, что химиоперфузия применяется и при легочных метастазах, метастазах печени. Я не имею в виду мелом, другие, локали... другие заболевания, другие первичные локализации. В общем, сейчас становится современным методом лечения. С конечностями там сложнее немножко, ну, в связи с доступностью лекарств для этой процедуры. Ну и, наконец, очень большой вклад сделали известный вам Кларк и Бреслову. 70 в 70-х годах прошлого века. В общем-то, независимо, но до сих пор и та, и та классификация есть. И в этом смысл есть, потому что если тупо смотреть по толщине кожи, по высоте по Брестову, толщина по Брестову то кожа разная в разных местах. Где-то на лице она тонкая, на спине она толстая. И там не совсем соответствует, хотя корреляция очень высокая. Там корреляция 0,8 примерно между тем, что мы определяем по Брестову и по Кларку. Все это легло в основу современной классификации, потому что связано с прогнозом и были проведены циклы работ примерно от 6 до 11 рандомизированных исследований, которые показали, что именно на это надо ориентироваться и обосновали таким образом шириной сечения. Ну и наконец новый этап развития, это связанный с лимфографией, которой занимался Дональд Мортон, вот и публикации были относились к 1977 году, начало публикации. Он начинал с лимфографии с коллоидным золотом, он пришел к технике сетинейной биопсии, и в 2006 году цикл статей публиковал, которые доказывали пользу этой процедуры просто-напросто. Значит, ну Какие факторы определяли выбор тактики хирургического лечения? Понятно, что вначале это был индивидуальный опыт хирурга, поскольку довольно редкая патология в Европе была и частая патология в Великобритании, потому что Индия была короной Британской империи, а там солнышко светит, будь здоров. Коллективный опыт доказательной медицины уже 20 век, то есть пошли многоцентровые кооперативные исследования, которые идут и в настоящее время, это золотой стандарт доказательной медицины. Возможности обезболивания. Какие были тогда, до в эпоху до наркоза, до местной эстезии, какие есть сейчас. Технические возможности. Электронож, лапароскопия, биопсия синтетических лимфоузлов и методы их определения. И способы пластики, дефектов, которые образуются после э, высечения первичной опухоли. Перфузия которые я уже говорил, стадирование. Наконец появились, вот в 70-е годы появились более не менее удачные препараты для химиотерапии. То есть докарбазин, производные мочевины ССН, вот Но эффективность была, в общем-то, невысока. Вы помните, там 18-20% был ответ на эти препараты и на схему многокомпонентную. То есть, грубо говоря, 80 больных из 100 получали просто так химиотерапию, которая не является витаминотерапией, вы понимаете. Вот, ну дальше появились представления о развитии молекулярной биологии меланомы, открыли мутацию Рыбараф ФБ600, и, наконец, появилась таргетная терапия ингибиторы BRAF и иммунотаргетная терапия. По этим причинам агрессивная тактика хирургического лечения, которая была в начале 20 века, она, так сказать, Умерила свой пыл и стала более консервативной. Значит, Какие задачи решаются хирургическим путем? Удаление первичной опухоли. Как оно решалось раньше? 5 сантиметров и более. Сегодня редко 5 сантиметров. Только когда есть сателлиты какие-то вблизи, десмопластические меланомы и так далее. Потом на лице применяется в ряде клиник хирургическая техника МОСА. Когда экономное сечение проводят, а затем весь периметр иссеченного лоскута исследует патоморфолог и пишет, что на 13 часах имеются пигментные клетки. И в этом месте приходится доисекать, опять посылать на исследование. Если надо, то еще раз доисекать. Потому что на лице, вы понимаете, соблюсти принцип радикальности в общем достаточно сложно, особенно когда толстые меланомы изъявленные. Там уж как Бог, так сказать, положит. Ну и, наконец, появились методы биопсии, которые раньше не делали. Сейчас в общем, применяются в диагностике. Что происходит с коллекторами лимфатическими? Исторически вот предлагалась профилактическая лимфодиссекция. Затем, значит, расширенные варианты придумали, когда уж больше, чем нужно удалять с лимфоузлов по типу пахопоздошных лимфоденоктомий и так далее. Но в те времена, вы помните, урбалходы на операции были при молочной железе, когда удалялись внутригрудные лифузлы, профилактические. Вот. Ну сейчас все уперлось, так сказать, в сентинельную биопсию. Что она показывает, в общем, в том объеме и выполняется. Что касается отдаленных метастазов. Значит, удаляли раньше метастазы мягких тканей кожи и сейчас удаляют, когда это доступно. Потому что с точки зрения химиотерапевта, Радикальное удаление метастаза солитарного – это полный регресс. Ну, удаляют резектабельные, резектабельные легочные метастазы. Ну, обычно вот мы делаем с технологией ХПЛ. Вот пока не ясно, как это влияет на выживаемость, но на безрецидивную выживаемость в легком это влияет. При многих локализациях. При меланоме пока это вопрос стоит, надо это делать или нет. Органные метастазы точно так же. Ну и, наконец, где стоит вопрос не стоит, это церебральные метастазы. Там операция, в общем-то, или какое-то стереотоксическое лечение, оно обеспечивает выживаемость все-таки у больных. Ну и в отношении рецидива, значит, местный рецидивы, транзитные метастазы по возможности удаляются, если не оказывают достаточный эффект химиотерапии или таргетное лечение. Ну и, наконец, диссеминация в пределах конечности. Раньше тоже удаляли до 40-50 очагов на бедрах, на голенях. Вот сейчас появились технологии изолированной химиоперфузии и фотодинамической терапии. Вот пример с 50-х годов. Схема сверхрадикального хирургического лечения меланомы с транзитными метастазами. 5 сантиметров отступ от края опухоли, дальше лоскут ремедный такой до паха. И там лимфодиссекция. С истечением транзитных метастазов вот этот лоскут идет. Все это моноблочно выполнялось, замещалось там по-всякому. Свободными лоскутами, перемещенными. Ну, какие варианты существуют удаление первичной опухоли? Вот широкое сечение замещение дефектов всевозможными способами. Вот сейчас довольно хорошие методы пластики разработаны, вплоть до пластики на питающей ножке с сосудистыми астомозами. Но это редко, при мелономах это применяется довольно редко. Анестезия, совершенная анестезия, но применяется и местная эстезия. Только нельзя никогда при использовании местной анестезии вводить под опухоль и в опухоль. То, что это выдавливает все-таки гидродиамический, пусть механистический подход, но тем не менее... Летки попадают в кровоток. Вот наши данные за 20 лет по больным с метастазами в головном мозге. Экономные сечения с местной эстезией. Синяя кривая, все остальное – это красная кривая. Посмотрите, какая разница в сроках появления этих метастазов. Причем это выполнялось во многих учреждениях города. Больные поступали к нам уже, потом дальше с ними занимались. Ну вот, вот такие результаты оказались в итоге. Ну вот методы пластики, которые разработаны были в нашем институте, так довольно такие интересные из косметической точки зрения. Вот на голе не меланома, ее можно вот так и сечь, а использовать избыток кожи, который истекается, чтобы закрыть рану. Для аккуратной пластики местной. Если не перфорировать лоску, то можно замечательный косметический результат получить используя швы кожи и так далее иногда это очень важно ну вот раньше делали вот такие способы пластики по типу итальянской на питающем стебле и так далее вот еще один вид пластики ротационным лоскутом шеи основание позволяет обеспечить питание Разрезы идут по лангерским линиям кожи здесь. Поэтому косметический результат очень хороший. Больная просила подтяжку лица на другой стороне сделать после этой операции. Там не 70, а здесь мне 40. Извините. Двумя лоскутами встречными. Да, вот здесь я скажу, что здесь было еще шейная диссекция была. Вот у этой женщины была шейная лимфатическая диссекция. Что ж такое-то? Так, все, заклинило. Пойдем дальше. То есть лоскут отслоили, продлили разрез на шею, отслоили лоскут, сделали шейную лимфатическую диссекцию, положили его на место и растянули. Благо, здесь избыток кожи достаточный. А меланома занимает пол лица. Видите? Вот. Вот другой способ пластики встречными ротационными лосками, который запатентован. Видите, довольно большая меланома на грудине, в области грудины. Ну, можно свободную пластику сделать, но здесь можно и вот таким способом выйти из положения, так они позволяют здесь. Да что ж такое? Заключение. Значит, тактика изменилась в сторону дифференцированной консервативной хирургии, Отступ сократился, Предстала применяться микрографическая техника МОСА. Произошел отказ от профилактических радикальных лимфоденоктомий в пользу сентинельной биопсии. Травматичность снизилась многих видов хирургического лечения. Арсенал пластических операций увеличился. Появилась фортодиамическая терапия и химиоперфузия. Вопрос остается в отношении изолированных отдаленных метастазов. Спасибо за внимание.